Я хочу сэкономить бумагу, экономить ресурс. Если кому-то нужно, я распечатаю, выведу все решения для знакомления, я их разослал в надлежащем виде, в электронном виде? А можно человеку, у которого сдох картридж окончательно, Что сделать? распечатать? Сейчас или... Ну, можно... С... Или можно... Хорошо. Могу я в электронном виде перебросить. Так, я картридж напечатаю. А, а если а, я так не читаете, да? Нет, я так читаю, но... Понимаете, люди Мы в, в возрасте как Это не самый сложный вопрос, о котором стоит дискутировать, распечатать У нас на повестке дня 10 вопросов. 10 вопросов. Одиннадцатый вопрос разный. Мы должны принять 10 решений. Начинаем заседание территориальной избирательной комиссии. Кто за то, чтобы утвердить представленную повестку дня? Кто против? Единогласно. Изменение идет повестку дня нет. Первый вопрос повестки дня. внесение изменений в регламент территориальной избирательной комиссии номер 30. На позапрошлом заседании мы приняли с вами регламент работы территориальной избирательной комиссии номер 30. Все помнят, жесткая дискуссия не состоялась, однако Виктория валерна действительно была права. Мы не имеем права, мы не имеем права расформировать избирательную комиссию. И та примерная, или типовая, или какая-то еще... Сослагательная инструкция, которая нам была до насверху, была действительно некорректна. Сегодня мы вводим изменения в эту инструкцию в регламент наш. Мы меняем название нашего сайта с tic.spbix spb.ru. PHP tic30 на более простой, короткий сайт. Название сайта tic30 spbix.spb.ru. Мы вносим это в пункты 1.9. Нам да, пропускают прошу. это. В пункт 1.9, 1.5 и пункт 6.9. Второй момент. Мы вносим, мы удаляем слова об расформировании избирательной комиссии, оставляем, переписываем статью 4.4.12 следующей редакции. Об обращении в суд с заявлением о признании члена комиссии систематически не своей свои обязанности. На этом наша правка регламента заканчивается. Он остается в том состоянии, в котором мы его приняли. Кто за данное предложение или какие будут еще предложения? Предложения, кто за? Нагласно. Коллеги, очень любопытная у нас сейчас будет вопрос повестки повестке дня. О режиме территориальной избирательной комиссии номер 30 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов за Собрания Петербурга 6-го состава по одномандатному округу номер 2. Есть решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 152. Оно, конечно, касается и нашей работы, но в основном оно касается финансирования нашей работы. Оно звучит так. В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов ЗАГС Санкт-Петербургская комиссия постановила утвердить следующий режим работы. Для Петербургской комиссии с 21 июня по 16 сентября с 9 до 18 в субботу, воскресенье, рабочий день. Для территориальных избирательных комиссий... В период с 3 августа по 6 сентября 2016 года, с понедельника по пятницу, в 18.00 мы работаем. Суббота, воскресенье, выходные дни. Участковая избирательная комиссия, судя по этому постановлению, обязана работать с 7 сентября, с 13 до 20 и 10.11, с 10 до 14 выходные дни. Перевожу на доступный русский язык. Оплата территориальной избирательной комиссии по выборам депутатов ЗАГСа будет осуществляться с 3 августа по 6 сентября. Это не означает, что мы все должны свернуть деятельность комиссии, уйти в вольные... Нет, подождите, не 6. С 3 августа по 6 сентября. Вот черным по белому, с красной гербовой и со всеми вытекающими пластинами. Имеется в виду этот период документов... О режиме работы избирательных комиссий при проведении выборов в ЗАГС. Это Петербургская комиссия. Мы, конечно, берем за основу решение Петербургской комиссии, мы его не можем... Узить и нарушить, поэтому наша формулировка звучит таким образом. О режиме работы нас. Установить режим работы, следующий график работы территориальной избирательной комиссии. В период, стой, стой, в период с 24 числа по 6 сентября, 24 июня по 6 сентября, с 9 до 18 часов. Выходной день, суббота, воскресенье. Выходной день, суббота, воскресенье. Однако в этом режиме графика работы мы прописываем, что по согласованию кандидата с председателем территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной и руководителем рабочей группы по приему документов, время подачи документов может быть изменено. Мы должны пойти людям навстречу. Если человек действительно работает с 9 до 18, и у него нет другого времени, то если он просит к 19 часам, к 19.30 подъехать, привести документы, я полагаю, что мы можем пойти ему навстречу и какой-то квант времени выделить этому уважаемому человеку. И это мы прописываем в нашем режиме работы. В том числе даже, да. В том числе и на субботу. Ничего страшного нет. Ну, вот, а даже... вопрос, Лиза, как это будет уведомляться, другие люди будут об этом. То есть, может быть, кроме этого кандидата, там скажут, что а, вот мы тоже хотим всем прийти тогда. Хотите, уведомляйтесь, приходите, согласовывайте, подавайте документы. Мы открыты для этих людей. Mm -hmm. Ну, то есть, а будет ли это на сайте публиковаться? Это, это решение, это, не это решение надо, что на сайте. Это решение, что вот в этот день мы с будем, например, еще. И... Мы не будем, это день с 7. У нас есть фиксированный mm -hmm. режим mm -hmm. работы. Есть, фиксированный. Пояс и пояс если кто-то не вписывается в фиксированный режим работы, звонит, приходит, сообщает, уведомляется, согласовывает и получает mm -hmm. свой квадремен. времени. Mm -hmm. это, это не решение будет? Ну, мы, мы никого не ущемляем, мы только расширяем свои возможности да, и их возможности. А давайте тогда последний день, чтобы все вовремя было, что, как, чтобы не было так, что Да, что мы после... после шести, последний Вот крайний день мы не можем а, сдвинуть да, на какое-то другое время. Закон да. есть закон. Там, последний, э, последний день э, Прием, подачи... Да, Потом сурок? Нет, а подожди, у да. э, э, э, нас два фактически таких последних дня. День, когда они выдвигаются, ну и день, когда они приносят документы для регистрации. Они попадают на выход? Нет. Нет. Нет. Не это не все равно. Ну, ну вот я предлагаю этот день не двигать по времени никуда. То есть там сказано, что это не было. Закон определяет четко фиксированную крайнюю точку времени. И мы не имеем возможности. Тогда мы нарушаем. не хотели решать. Вот, смотрите. Со временем поружения избирательной комиссии документы, проходимые для регистрации кандидатов, выделенного парни на кнопку с 24 июня до 18 часов второго. Все, августа, все вот этот вопрос у меня больше всего. Было. Так, у нас звучит во втором пункте. Информировать кандидатов, что по согласованию с председателем территориальной избирательной комиссии представление заявлений о согласии баллотироваться, а также иных необходимых для выдвижения документов допускается вные часы. Установить, что проверка полноты, достоверности сведений, представленных кандидатами, э, сведений избирателей, осуществляется в период с 24 июня по 9 августа без выходных. Проверка достоверности сведений осуществляется нами фактически круглосуточно. А вот прием документов устроится в фиксированные дни с возможностью расширения этих фиксированных дней. Поручить рабочей группе по приему документов организовать дежурство в часы работы, установленные пунктом 1 настоящего решения. Разместить настоящее решение на информационном стенде, а также на сайте нашей комиссии. Леван. Поляков Арачей. Кто за данное решение прошу голосовать? Коллеги, мы принимаем сейчас третий, рассмотрим третий вопрос повестки дня о графике дежурств с членов Территориальной избирательной комиссии. Вот этот документ ⁇ это приложение к графику с 24 по 31 дня. 31 июня. Соня, стандарт бывает. Как мы поступим? Мы сейчас его заполним, утвердим. Или мы перенесем это на конец повестки и утвердим его в конце, а сейчас просто вы каждый да, будете вы рассматривать, пересмотреть. Положим. Да. Да. да. да Вверху вписывается фамилия. Вот. Какая-то, да, что да, да. мы да. тоже должны быть? Нет, это да. же за исключением выходных. Да, после 26-го тоже указано. 25-е, ну 25-е суббота. Кольки, мы пропускаем какие-то дни, где да. у нас да. поднимают, конечно. Я впишу. Суббота. Суббота. Смотрите по своей занятости, по календарям, кому когда удобно. В принципе, день можно дробить пополам. Я предлагаю в целом утвердить график работы, график нашего дежурства, а приложение заполнить в течение заседания и по окончанию заседания. Угу. Принимаете предложение? Да. Угу. Кто за утверждение графика дежур с членом территориальной избирательной комиссии на июль? Прошу голосовать. Четвертый вопрос повестки дня. О создании рабочей группы по приему и проверке документов при удвижении кандидатов на выборах депутатов за Санкт-Петербурга в первого по мандатному округу номер два. Достаточно большой объемный документ. Нам необходимо создать рабочую группу по приему и проверке документов, установить ее численность, назначить председателем этой рабочей группы одного из членов территориальной избирательной комиссии, полномочий членов комиссии ставить свою подпись по подтверждения приема документов, утвердить порядок приема и проверки документов, утвердить примерную форму заявления о согласии, примерную форму заявления о согласии по округу и по партсписку и по одномандатному округу. Утвердить форму подтверждения получения документов, утвердить форму подтверждения получения документов как по одномандатному кандидату, так и по партийному списку. Разместить настоящее решение на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Документ 35 листов, 18 листов будет выслан вам для ознакомления. Какие есть вопросы по порядку? Давайте пообсуждаем порядок приема документов. Если что, в нем обсуждать. Хочу обсуждать. Вещи, понятно. Переходим ко второму подпункту. Сколько человек в составе рабочей группы видится территориальной избирательной комиссии для ее полноценной работы? Сколько членов работает? Не менее четырех членов. Менее 4 э, членов. Да, я видела, что в каких-то даже ТИКах они всех членов ТИКа включили в эту рабочую группу, но чтобы подстраховать, чтобы все могли этим заниматься. Так вот они сделали. Есть, ну, я бы хотел осознанный выбор А Какой у председатель? У меня видение четыре человека четыре человека 4 и... человека. это реально те, которые будут заниматься прямым документом чем меньше человек ставит подпись на выдаче и приеме документов, тем меньше вероятность Назов... Ну, Назов... Не... назовем не... это так ну, назовем это пропадает. так, а я бы вообще сузил бы это все да, до одного-двух человек а, те, кто работает, и а те, кто принимает решение на выдачу документов вот четыре человека, пожалуйста, давайте подискутируем, посмотрим, как удобно не вопрос, мы принимаем решение, в том числе утверждаем заявление, заявление... — Рекомендательная форма? — Заявление — рекомендательная форма, но ну, она да, у нас есть. — Ну, мы как бы да. просто оговариваем, что это рекомендательная форма. — Рекомендательная форма, да. — да. Потому что если он принесет от руки, главное, чтобы все было соблюдено. — Вот, друзья, тут вопрос от руки, не от руки. Желательно, чтобы кандидат принес еще и в машиночитаемом виде. Не, — Не-не-не, я… — Потому что тот, кто из вас будет да. сидеть принимать, спустя некоторое время поднимется в ГАЗ-выборы и начнет э, вводить пальчиками то, что или диктовать пальчиками то, Правда. что должно вестись кандидатом. Для этого на сайте Санкт-Петербургской комиссии существует машиночитаемая программа, которая позволяет кандидату угу. каким-то образом облегчить нам с вами и не допустить ему ошибок в время документов. Например, почерк разный, никто не будет писать э, форму, например, печатать. Многие пишут рукой, распознать символ, знак и трактовать его Одним или вторым способом, это, конечно, история наша. Но когда все обочинно читаемое, когда все запечатано, и когда все сохранено на файле и передано нам по описи, то здесь, конечно, вопросов нет. Мы будем, конечно, рекомендовать всем кандидатам приносить машину читаемую форму. Не обязательно, а рекомендовать. Для того, чтобы облегчить и им, в случае чего... Ну да, это им, документ, им подтверждающий же, принадлежность... же страховка. Документ, же страхов... подтверждающий принадлежность кандидата к политической партии. Справка? Конечно, справка, выписка из э, парт организации. Ну, я просто да. Парт-билет не является документом подтверждающим? Парт-билет нет. Печать, подпись, юрлица. лица. Так. Смене фамилии. Если документ о смене фамилии, если в трудовой стоит запись, это будет считаться? Или нужно... Ждовая книжка для... не является документом подтверждающим, С... личный С... человек. Смена фамилии, Смена да? фамилии. Да. То есть нужно... Нужно идти в отдел регистрации актов гражданского состояния, не ошибся в названии. Ну, да. да И да, там абсолютно. брать вот эту выписоку о том, что. Ну или копия. Браке. Браке. Да, да, да. Там, копии или копия слиста брать. А, друзья, да. мы сейчас о рабочей группе. Мы сейчас ну, говорим а о. Мы сейчас. Мы, там, мы, мы, там мы мы принимаем, сводим эти документы просто эти самые, да? То да? есть мы их сейчас утверждаем, что я правильно понимаю? Mm -hmm. том, мы их да? утверждаем да. в качестве приложений. В качестве порядка, я предлагаю вернуться к количественному составу. Да, да, да. Это принципиально. У меня нет никаких... Нет человека, я у меня, не меня 4 человек. человека. Четыре человека, четыре человека. Не менее четырех человек, человек, действительно, это надо. Да, Работу публикается. Ну, мое предложение да, возглавить все-таки рабочую группу должен секретарь, потому что это как бы через, через секретаря всего. Из нужно... есть желание войти в состав рабочей группы по поводу да. документов. У меня тоже я их столько например в свое время Да, да, то 4 Канури. человека. Хороший. Аракчеева, Андреева. Кто еще? Коваленко. Коваленко. Не, ну у меня тоже, так сказать, если надо. если не надо, то, то не надо. Александр, здесь блокированные места. И судя по всему, можно тоже семьи. Хорошо, коллеги. Тогда мы определили количественный состав 4 человека, мы определили персональный состав этой группы 4 человека. Хороший Алексеевич Арачев, Оксана Анатольевна, Андреева Виктория Валерьевна и Коваленко Борис Борисович. Я надеюсь, внутри своего тесного, узкого и трудолюбивого коллектива вы определите, кто будет председателем. А сейчас определите, да? Ну, шо, сейчас, потому что нам ну, нужно... Я думаю, секретарь должен быть председателем, ну, по должности. Судя по кислой мини-секретарям, секретарь готов. Но здесь члены рабочей группы согласны? Не возражаете. Санна Анатольевна, примите наше поздравление. Да, это решение, мы сейчас будем голосовать по этому решению. Мы обсудили положение, В положении у нас нет никаких дискуссий, потому что оно выслано, все обсудили, кому нужно было, посмотрели. Персональный состав 4 человека, председателем выбрана Оксана Анатольевна. По этому вопросу еще какие-то дополнения, изменения? Кто за принятие этого вопроса в дня в целом? Прошу голосовать. Коллеги, следующий вопрос в повестке дня, пятый, о количестве подписей. Несложная математическая процедура о создании... О количестве подписей. С работает, там, а? режим работы в виде... с 9, 9 до 18. Перерыв есть? То есть дежурство идет, например, с 9 до часа. Ну, я записываю. Вот. <с> да, не ну, писать с 9 <с до 3 С 9 до 18. -ть. Ну, если по полдня. Напишите до 14. А а 14. До, 14. до 14. До 14. Я думал, ага. бы... Не устраивает 14, пишем до 15. Хорошо. Не устраивает 15. Ну дискриминационно пишем до 16. Давайте это уже. <смеш> я, я, я готов вам да, помочь, простые. но. Да. <смеш> я я все понимаю. Я. <смеш> да, так, сколько нам подписей <смеш> надо? Вот с собой. Валерий ну, <смеш> сейчас, сейчас, сейчас, сейчас мы найдем по Алиста подписей листа подписи известна. <смеш> сейчас. Я просто хочу вам дать цифру, какое у нас количество избирателей. Исходя из этого, мы уже будем считать. Калькулятор нужен? Калькулятор хотите проверить? Конечно. Хочу. Без да. проблем. А, а, все, все, все, Нашли все, все, калькулятор? Все, все, все, все. Численность избирателей на 1 января 2016 года по территории номер два законодательного собрания 137 436 человек. Ну, прошу прощения, а они уточнялись на 1 января? На 1 июня, точнее, если идут точные это численность на эту цифру, да, на эту дату. Количество подписей для регистрации по избирательному округу номер 2 составляет 3% а от численности избирателей. Какие-то он, он может дать мне цифру. 4123,08. Мы принимаем цифру 124. 25, 25, давайте, 25 это уже много. Мария, 20, 20. Это, это, это, не, это округление в излишнюю сторону. Да 4124 человека. 4123 как раз. Это же сотая доля. Да. Мы должны включить до большую сторону. Больше даже, даже если это, это не чисто математическое округление. Mm -hmm. Это математическое округление по, по численности избирателей. А там не сказано не более 3%. 4124 человека. Это цифра, вот, которую вы считали все, кто хотел ее выщипать. И в Санкт-Петербургской, и в территориальной. Проверьте, проверьте. сколько там? Математика, наукол. 137 436. 436 умноженное на точку 0,3. Да, 4123,08. Вот эти 0,8 мы не можем пренебречь и поэтому больше большую сторону а поскольку сверху он может <свест> <свест> А сверху он 50%. может не более 10% от принятого нами количества подписей. От 4124. 412. 412. А 10 412. Вот здесь мы уже можем округлить. 412. Итого максимальное количество подписей, которое кандидат в одномандатник может принести нам, это 4536. 4536 еще одну цифру я выдам для понимания представителям разных организаций партий максимальное количество подписей которые мы будем проверять по жеребьевке одна тысяча сто вчера петербургская комиссия приняла решение о жеребьевке если есть время расскажу Не, а потом Это случайно за ну, хорошо. Я, я, я расскажу вам вот все, что попросит. Время, которое у вас есть, это деньги, которых у нас нет. Смотрите, в чем вопрос. Приходит кандидат, приносит 4 с копейкой по 4,5 тысяч подписей. Неважно. Но от 4,124 до 4,536. Принес, приняли, посмотрели, убедились, проверили целостность, проверили паральность оформления внешне не имеем права не принять и отказать. Взяли. И теперь наступает самое вкусное, самое любопытное. Мы должны мгновенно, буквально очень быстро ввести большую часть, или вернее всю эту подпись, все, в ГАСы. Для того, чтобы была возможность проверить соответствие фамилии, имя, отчество, паспортным данным. И серии, и адресы места жительства. Это все делают ГАСы. Когда это все сверяется, и появляется возможность идентифицировать фамилию, паспорт, адрес, подпись в принципе получается ценной. Если есть какие-то несовпадения по адресу, серии номеру паспорта и фамилии, подпись каким-то образом идентифицируется, что она не соответствует. Дальше эта подпись направляется в УФМС. В обозначенное законное время мы обязаны провести жеребьевку то есть из всего массива подписей, отобрать 1134 подписи. Это будет выбирать случайным образом система ГАЗ-выбора. Кандидат, его представители могут присутствовать и смотреть, как машина вот эту вот всю комбинацию крутит. Она выдает эти цифры, и мы видим уже. Что... Типа генератора случайных чисел? По какой-то своей математической Все логике, да. да. Как мы вводим это? Все, это мы Все вводим. Мы, да. Да. мы по, договору, по договору гражданско-правовому будем нанимать специалистов, людей, которые будут вводить. Если у кого-то очень быстрые руки, очень быстрые руки, этот договор ваш. Слушайте, а... Коллеги, проходил эксперимент, Мария, прошу прощения, проходил эксперимент, тысячи подписей, один человек вводил 8 часов. Один человек вводил 8 часов. Представьте, 4,5 тысячи подписей, если подписной лист 10 фамилий, а если кто-то умный, то делает с обраткой и пишет 20 фамилий. Но тут же возникает проблема дно и голова. Это, это, это вообще умный, но опытный. 20. Если по одному листу, это пачка, ну, пачка бумаги. Вот представьте, пачка а бумаги. Это будет пачка бумаги. пачка бумаги. Теперь представьте, на каждой пачке поставить крестик. Это будет полтора часа. Будет на каждой месте бумаги из пачки ставить крестик. Теперь все эти подписи нужно мгновенно... Для чего мгновенно? Чтобы отработали вот эти махины огромные, как УФМС, как ГАСы и как прочие структуры. После этого нам выдали какие-то предварительные результаты для, для того, чтобы мы понимали, сколько из этих подписей соответствует, не соответствует, хотя бы идентифицировать. И уже потом мы можем вручную 1134 просмотреть, одним ли карандашом они проставлены или ручкой, тем ли почерком, тем ли, убедиться в чем-то. Если вызывается сомнения, мы вызываем тогда и просим приехать эксперта, криминалиста, подчерковеда. Он это все дело берет в свои теплые руки и здесь при нас, потому что мы не имеем права выносить документы за пределы. И начинает спокойно это все дело делать. Выдавая нам заключение. Она не она, она не она, она не она, он не он. Вот общая процедура очень быстро обное рассказывает. Но 8 часов кто-то хочет из нас посвятить вводу данных, пожалуйста. А всю. вводу данных, по это фамилия или ввод паспорта? серия номер паспорта. По, по прописку не надо? не надо. Это будет в какие числа, соответственно, происходить, когда они будут? Когда, когда они скажут, что в смс вот то, что мы в режиме. То я время. Время. Ровно 5 да. минут назад мы да, с вами да, говорили, что вот обработка данных будет происходить нами круглосуточно. Поэтому специалист по договору ГПХ может работать у нас и в неурочное время. Оговорюсь, максимальная цифра договора ГПХ 11 тысяч 200 рублей. Вот всю информацию, которую я мог, я вам рассказал. О количестве подписей избирателей. Какие будут предложения о количеству подписей избирателей? Предлагаю принять. Кто за данное предложение? Что? Продолжительность договора, да, получается, так он помесячнее договор, каждый месяц включается договор И на, на, объем. на объем работы. На объем. На, объем. на объем работы. И сколько таких людей нам надо взять. Я бы взял 2-3. Если 7-8 часов автоматизированной быстрого ввода 8 часов происходит, то 3 человека будут вводить часа 3. У меня, конечно, нет большого прогноза, что здесь будут стоять толпы с подписными листами. Вот нет этого прогноза. Но нет прогноза. Законом определено пять партий, которые имеют право участвовать без сбора подписей. Это все партии, которые находятся у нас в Малинском дворце. Дальше идут вот как бы умелые, опытные, богатые. Начинаем собирать подписи, сбор подписей. Все мы занимаемся политикой примерно представляем, что это за кухня? Сложнейшая, дорогущая, хлопотная и прочая кухня. Кто отсилит и одолеет, пожалуйста, мы ждем в наших двери открыты для этих людей. Ну, мое ощущение, что их будет немного. Но если их будет 2-3, то будет для нас все равно хлопотно. Представьтесь. Очень хлопотно. 2-3. Тем более, сколько ошибок при вводе будут делаться. Ну, здесь надо как бы... Здесь надо передавать. Давайте продолжим. Продолжим. Следующий вопрос в повеске дня о контрольно-ревизионной службе. О создании контрольной ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии номер 30 в санкт петербурге с полномочиями окружной избирательной комиссии по округу номер 2. Нам нужно создать ревизионную службу, определиться с численным составом, назначить председателя, члена комиссии правом решающего голоса, утвердить примерное положение по контролю ревизионной службе и разместить его на сайте нашей территориальной избирательной комиссии. Коллеги, все читали контрольную ревизионную службу и его положение. Какие будут предложения по количественному составу? Борис, что... <смех> можно я расширю возможности, сделаю 5 человек, рекомендовать комиссии 5 человек. К чему, к чему вопрос? А, я хочу, вижу, вернее, вопрос так, и хочу, чтобы в состав ГРЭС входил специалист от Сбербанка. И принципиальная договоренность у меня есть. Павлова Майя Владимировна, заместитель руководителя отделения Сбербанка, находящегося по адресу Невский проспект 99101. Она сама лично будет открывать избирательные счета наших кандидатов. И насколько нам будет сами проще, приятнее и спокойней работать, когда у нас в составе комиссии рабочей группы контрольной резервы, есть этот человек. Мы избавим кого-то из нас, Возможность челноком наматывать километр до сбербанка. Если у кого-то нет этого видения, давайте потренируем. Но она, она согласилась. Я долго ну, разговаривал, я она согласилась. согласилась. Примерно такие же сейчас договоренности я веду с налоговой э, инспекцией. Чтобы опять исключить нашу возможность проверять имущество, подтверждать имущество и прочее. Ну, скорее, потому ускорить. что у нас да, 10 да, дней сегодня да, да, эти вещи. Вот я прошу заквотировать два места под Сбербанк и под наложку. По Сбербанку мы поняли, по наложке у меня идет долгий разговор. Пустое место, пока оставим под наложку. Итак, мы включаем в состав комиссии ревизионной службы еще три члена ТИКа с правом решающего голоса. Так как положение нам ну, не обязывает, а настоятельно рекомендует и пишет, как правило, возглавляет заместитель, то. Я рекомендую Всеволоду Юрьевичу войти в состав этой контрольной обезионной службы. У кого еще есть желание войти в состав службы, принимайте решение самостоятельно. Коваленко. Боя без права. КРС. А, а, вот ну, не значит, а вот я как раз хотел бы сказать, давайте мы оставим два окна нашим коллегам, не присутствующим, нет, они... и, возможно, будущим нашим коллегам, которые... К нам придут там, через месяц-полтора, мы оставим еще место. Мы можем своим решением расширить состав комиссии, внести изменения в наше решение, расширить ее до 7, 8, 9 человек, если мы почувствуем, что это необходимо. Да, мы мы с... не Если у нас будет сотрудник Сбербанка и сотрудник налоговый, то нам будет легче. Я старался. Коллекция. Харунжи Коваленко, Сбербанк, Павлова Майя Владимировна. И остается две квоты у нас еще. Хорошо, мало ли вот Исицимская, Наталья Юрьевна или Голченкова Дина Или кто-то из коллег, которые еще два нам поступят в работу, согласятся. Пять человек, состав персональный три человека. В принципе, группа работоспособна и способна принимать решения. Так, Состав персональный определили, количественный определили. Назначьте, пожалуйста, коллеги Борис Боиси, со вселодом Юрьевичем руководителя вашей контрольно-ревизионной нашей контрольной ремонтируем. У нас нет кворума, мы сейчас только двое. по идее, раз там все рекомендовано. Ну там рекомендовано, да, рекомендуется назначить Псела Юрьевича руководителем рабочей группы Контрольно-ревизионной службы. Какие могут быть еще у нас изменения дополнения об этом решения, Пока нет. Пока не Будут люди, кто, кто за принятие данного решения в целом? Прошу голосовать. Переходим к следующему вопросу повестки дня о создании рабочей группы по обеспечению контроля за использованием системы ГАЗ-Выбора. Насколько я помню, это всегда была такая сакральная корова. И мы с ней дискутировали о ее сакральности этой коровы. И поняли, что сакральности в этой коровы нет, это просто корова, которую нужно кормить по идее. Не скажи себе, это Сакральность коровы сохраняется. В этом даже есть, знаете, такой запах Индии. Нет, Борис, Борис. Я бы сказал вам так, корова пахнет коровой, сколько я едим не нечистим. Это действительно так. На самом ну... Вот, есть у нас эта рабочая группа. В чем она заключается, эта рабочая группа? Вы видели закон Санкт-Петербурга о выборах депутатов в ЗАГС собрания? Вы видели возможности, полномочия и как бы, права, которые даны членам совершающим, членам совещательным, доверенным лицам? В этом и заключается сакральность. Доступ в эту систему имеют те, кто законом прописан. А все, что мы сейчас будем с вами принимать решение, это, наверное, сводится к одному, кто будет носить протоколы и вводить их в ГАСы. Это буду, конечно, я. Как это было принято испокон веков. Я, что мы Но доступ... Понимаете, есть два, две составляющие. Доступ в помещение ограниченный ГАСов, это действительно так, потому что там все находится под определенными персональными данными. И с другой стороны, что можно в ГАСах? Все, что касается информации по голосам, мы можем ее и так получить. Написал запрос, прошу. Поэтому давайте предложение, сколько человек в состав рабочей группы и кто ее будет руководителем. Двух человек достаточно. Двух человек достаточно. Кто, -то, кто, -то кто -то. сможет меня рекомендовать? Или я сам я, себя я смогу выделить. Да, да, да. Я рекомендую председателем. Мне, мне просто будет это необходимо. Да, я и так имею туда доступ, но все протоколы ношу туда я, чтобы потом не пенять на кого-то и не говорить, что... Конечно, конечно. Короче, был вас рекомендовать. Спасибо. Да. Вам. У кого еще есть желание войти в состав? Ну, ну, же, меня желание. Желание. Да, да. есть желание. У меня есть желание. Как секретаря. Можно звонок секретаря лучше? Нет, у секретаря будет здесь очень много. Я да. думаю, что. Просто не технологично. Я тоже с удовольствием. Нам проводить рейтинговое голосование. Не, вы смотрите, как. Так раньше не отвечают. Мне интересно. А, а вы тоже интересуетесь. Я студента. Да. Я потом да. буду рассказывать. А да. у меня тоже студенты. Это не тот вопрос, который стоит дискутировать. Давайте сделаем три человека. Ну вот правда. Давайте да, сделаем интерьер, правда. Вот, вот спор ради спора и подания ради какой то фиговая победа, она никому не нужна. Нет, вы 3, смотрите, как вам удобнее. Три, три. Все, договорились. Я про корову сказал. Ее да крайности не существует. просто от этой коровы, я все думаю, когда же она сдохнет. А мне кажется, она будет дукульце пахнет. Ну она, да, она уже расширела, ротай Олег, Коллеги, предлагаю состав рабочей группы, три человека, персональный состав. Полякова, Пушкина, Андреева. Кто за данное решение я, прошу я, его я, сам? Борисович. Все-таки вы где-то даже похожи на Сизифа. Камень толкали, толкали, толкали, толкали. И женские руки перехватили этот камень. Ничего страшного, нет. Единогласно, Мы создали рабочую группу. Не самую. Страшно. Нет, нет, нет. У нас следующий вопрос повестки дня. Рабочая группа по информационным спорам. У нас рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов. Вот здесь нам нужен трудяга. Я все он предлагаю. Я не нет, нет, подождите, подождите, Вот по прошлому по опыту работает в прошлом, там осталось обслуживание комиссии. Знаете, тут нужен человек, который умеет э, нормально спокойно разбирать конфликт, ну, чтобы не было. <связывается> вот. вот вот нет. <связывается> <связывается> Я уже в виде этой прокладки был. А какие то там конфликты? Вот, ну, давайте, да. коллеги, Держи, нет, мне, конечно, какую-то листов. Можете а, меня ну, секунду? информационное сообщение? А, напечатал эту листу. Это, это не то же самое, это жалоба. Это пожалование. Это совсем по другая вот компетенция рабочей группы входит. Начинается да, да, да. Это да. сбор систематизации экземпляров Мы печатных агитационных продуктов да. материалов, их копий, экземпляров аудио, видео, фотографий, экземпляров агитационных материалов, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов по ЗАГСу. В окружную комиссию сбор, анализ, оцифровка. И внос в комиссию. Нет жалоб. жалоб. нет, нет, это это сейчас другое. дальше все увидим. Ну, ну вот посмотрим. Следующая история. Вот в задачу агитация сведений, которые вы только что собрали в первом пункте. Угу. Рассмотрение прекрасно. во взаимодействии с контрольно-дивизионной службой при окружной комиссии этих экземпляров. Здесь нет споров нет, никаких. Тут, тут споров нет. Здесь вы просто смотрите соответствие. Мы даем, да, да, да, да, да, да, что да, такая платежка проходила. Да, да, нет, да, бери, бери, да. пока не об этом. Вы собираете информационные данные, вводите их по кандидатам в ГАСы, вносите их на рассмотрение КРСа и принимаете дальше уже мотивирующее решение о том, законно-незаконно. А, нет ли там нарушения. С фонда оплачивать. Нет ли фонда. И дальше идет то, что вы говорите. Там целая комплексная работа. Но там нет жалоб. Жалоб другой. Пока жалоб нет. Ну, пока. Рассмотрение вопросов, касающихся публикации результатов опросов общественного мнения. Связанных с выборами. Предварительное рассмотрение обращений о нарушениях положений федерального закона о выборах 67-го и депутатов ЗАГС. Вот рассмотрение это, нарушений. Вот это и будет основная работа. Будет. Вот. Послушайте, подготовка проектов под, представления окружной комиссии о пресечении противоправной деятельности. Рассмотрение полученных окружной комиссии от государственных органов и прочих лиц самоуправления материалов по вопросам компетенции группы то есть вот кто-то нам направил газета направила сви направила муниципалы Форум органы госласти Вот все вот люди держат как вот в чем работа это рабочая группа здесь нужны реальные руки и реальное терпение не здесь нужны две вещи и тут я Борис Борисович поддержу здесь во-первых нужно реальное терпение вводить а вторая там есть и должны быть компетенции которые рассматривают жалобы в, свое, в исторической своей до да, самой я Всегда входил в эти группы, то ли отпадь, то ли это самое, и я по крайней мере одного суда не проиграл. Поэтому вот я предлагаю себя туда, вот на эту часть задачи рассматривать жалобы, рассматривать закона, закона, ну, насколько это законность. Но вот, мне нужен человек, который будет вот, технической частью заниматься, вот здесь я не очень сильно. Коллеги, смотрите, у меня есть предложение на, на ближайшем заседании рассмотреть еще вопрос о создании рабочей группы по рассмотрению жалоб. Она обязана быть. Но это мы обязаны. Она обязана это быть. Продавец. И мы, раз, мы эту группу создадим. Это будет комплексная группа, которая будет рассматривать все обращения и жалобы, касаемые и агитации, и выдвижения, и споров, и в том числе и нас. Тогда и получается, то, получается, я... эта группа будет просто передавать туда. Да. Ну, тогда я в ту группу пойду, потому что там, где жалобы, да, я, я, я, я силен. Да. Да. Сергей Михайлович, это я, я уже я просто вот, извините, да, сочтите за десертирство, но у вас. У вас... Есть преподаватель опыты в У вас есть опыт. <смех> <Срочно. смех> манипулятор, <смех> <нет>. <смех> манипулятор <смех> да? Это не манипулятор. Это вот. Я конфликтологию преподаю, но.. <смех> я просто у меня иде... <смех> проблема, я с ошибками ввожу. И количество ошибок в моем тексте, он превышает все допустимые. У меня все тексты пока и Поэтому если у нас комиссия будет вводить это все в <смех> электронную. <это смех> <нет, вот, смех> вот, не, вот, Газ вводит тот, кто умеет, имеет право, а вы будете им просто приносить материал. Вы вводите электронные образы. Электронные Электронным образом. Ну, есть... Либо да. сканны, да. либо фотографии. фотографии. А это нужно делать ежедневно? По мере поступления. По мере поступления. По да, Потому что я боюсь, а что а ежедневно тоже смогу принести... Ну, тебе там просто нужно, например, а, у вас но... будет рабочий уход. Что, да. что? Для этого же... Да, да, да, да. Позвольте мне закинуть ручку. Подождите, они начнут приносить все эти электронные образы с момента выдвижения. Да. Да, то есть раньше никто не будет. Подождите, у нас реально они приносят, дают секретарь. Дальше секретарь отдает рабочую боль. Представляет секретарь, да, секретарь -то по идее, искать. должен был войти. Хорошо. А те, кто не присутствуют уведем. видео. Борисов, а кто будет работать? Скажите, пожалуйста. Мы можем ввести, хоть ну, и на Мы можем а много людей ввести, чтобы кто-то делал. А кто не нет, слушай, ребят, здесь не слово «кто-то, может быть, будет делать». Здесь нужно просто на себя ответственность это сделать. Вот, смотрите. Это первая ситуация, когда никто не хочет рабочий рабочую Нет, у нас, у нас есть человек готов. Который... У нас здесь два мира, вот вот раз и два. Вот человек умеет делать урал. ну я не войду. Да, но не можешь, Не пытайся своего. Баскетболист очень он все проверит, да? Поэтому я на документы и Нет, да, замудно проверять, вот вот. И там тоже замудно посмотреть и отдать. Мы знаем это слово. Мужик говорит, про СМИ только поэтому луцкого и не показывали а у нас воды нет? нет воды объявляем перерыв заседания? нет, а давайте сделаем так, давайте вернемся к этому вопросу после осмотрения у такое предложение Хорошо, ставим паузу на этом вопросе а, и переносим его ну, да. на конец. Пока работаем. Да, конец уже близок. Пока мозговая... Говорит... Нет. Так, можно, можно, можно паузу? Я был на день рождения. Это сейчас бьется. вне заседания. Кнопочку приносить. Можно я в античисленную беру? Пауза. Да, да. давайте Минута. возьмем. Минута. Минута в заседании. Хорошо. А вы мне, пожалуйста, расскажите, уважаемые коллеги, Вот, например, он там в сфере, да. и нужно прямо сейчас вести или можно с утра приехать и вести это все? У, у все. нас была история. Я был на дне рождения у друга. Это очень похоже на сегодняшнее заседание. У вас Установление объема света. Его приняли вчера в Петербургской комиссии. Это то, что мы будем на стендах. Да, да, да. А о стендах мы будем говорить в разном. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо. Остальное а будем разным говорить, потому что это вопрос не выносится в качестве решения, мы просто mm -hmm. кого-то будем просить, уполномачивать и рекомендовать. Mm -hmm. Да? Да. Mm -hmm. Все, все. Коллеги, продолжаем заседание. Мы поставили на паузу вопрос о создании рабочей группы по информационным спорам и вопросам информационного обеспечения выборов. Угу. Переходим к девятому вопросу об открытии специальных избирательных счетов кандидатов на выборах депутатов за собрания Петербурга 6-го созыва по округу номер 2. Угу. Открываю. Вот открытие счетов. Согласно решению Санкт-Петербургской комиссии, мы... Наши кандидаты открывают счета в дополнительном офисе номер 9055-055 по адресу Санкт-Петербург, Невкинспроспект 99101, литера А. Телефоны 326-34-06, 326-34-74, два телефона, телефон руководителя этого отделения. А можно телефончику запомнить? 326-34-06, 326-35. 3474. Это телефон руководителя. Руководитель молодой. Возглавил отделение совсем недавно. И практически на месте его нет, потому что он все время в отделении. Мои попытки в течение 12 часов дозвониться до руководителя были тщетны. Как его зовут? Его зовут Гульянов Константин Андреевич. Я собрался духом и пошел на Невский 99-101, а тут же увидел Константина Андреевича, мы с ним познакомились, обсудили основные вопросы, проблематику и договорились о совместной работе, о быстрой, четкой и достаточно эффективной. Вопросов никаких нет, поэтому Майя Владимировна Павлова, его заместитель руководителя, будет работать у нас в составе рабочей группы, в Там будет выявлено какая то специальное Она будет заниматься специально этим. Потому что, да. Да, да. Кандидат, попавший в сберегательный банк, Именно к ней попадет. Попадет именно к ней. Да. А, с ее слов, время на обработку запроса кандидата будет составлять от часа до полутора часа. Да? Да. Да. Да. да. да. Это, это вот Нет, ее даже, оценочное ты, осуждение. Понимаю, это, это, это ее оценка. Ну, я хорошо. спросил, она мне сказала. Мы договорились следующим образом. Как только кандидат получает у нас в рабочей группе, в тике, в окружной комиссии, разрешение на открытие счета, мы информируем ее о том, что потенциальный человек, возможно, придет к ней скоро. Для чего? Для того, чтобы ей было тоже возможность планировать свою деятельность. Вот эти вот потоки, если кто занимался математикой системой массового обслуживания, чтобы можно было определить, каков поток на входном устройстве будет, она мне <меня> очень красивая. Я не думаю, что это будет какая-то тайна, мы сообщим, что только кандидат фамилия фамилии имя отчества придет возможное, придет к вам и удаление разрешения полученной силы. А какие там часы работы этого дела? Вот это, а да, я хотел а подчеркнуть, потому что а мы а должны были кандидатом рассказывать, да, да, что да, вы сможете, какие-то вы знаете, мы с Константином Андреевичем будем поговорить, чтобы он дал такую разблюдовку. Когда работает, что, что, что работает, что надо иметь. режим работы Сбербанков? Ну, зачем вы это? Вы знаете, Солей. Солей. одна секунда, из не Это мы очень очень молодой, да, не нужна. Мы это мы упакуем, да, лишний конфликт.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 определить перечень филиалов, рекомендовать территорию комиссии, на которой возложены полномочия, э -э давать разрешение на открытие счетов, и есть адреса. Пусть посмотрим. Да, ну, надо просто позвонить, просить в режим работы, все. Ой, да и как это? Бумажечку. Бумажечку. В руки. бумажечку. Давайте, Давайте сделаем сантрис... так. Олег, есть предложение такое. После сантрис. общения с руководителем, либо зам руководителем этого филиала мы формируем некое информационное сообщение и вывешиваем у нас так. Да. да. Все. Да. Вопрос закрыт. Согласен. Это не вносится в повестку дня, это просто наша внутренняя работа по информированию избирателей Согласен. и Вопрос закрыт. Счета. Так, мы открываем счет по этому адресу, мы утверждаем Разрешение на открытие, навожу на печать, но оно стандартное разрешение. Оно стандартное разрешение. Выписывать руководитель, я, и тот, кто входит рабочей по выдвижению. Я думаю, они должны быть уже э, лежать. Мы определим, как, но скорее всего, мы сделаем это все стандартно за одной да. фамилии, за одной да, да. да. публичью. Мы определим их количество в количестве пяти штук на данном этапе, потому что пять парламентских да. партий однозначно выдвинутся. И пять возможных три-пять возможных еще. Я всегда ну, на месте. Начнем заполнять, что-нибудь да, ошибешься, чтобы можно было. То есть запас сужи, ну... Не знаю. А, у меня, оказывается, фамилия не с такой буквы. Ну, это быть будет. Это... Ну, Какие есть отчетности. дополнения и изменения? Ну, а это самое. Мы им потом даем еще план уведомления об открытии. Сразу ведь мы уже даем, даем, да, когда... Я хотел бы, чтобы они принесли из Сбербанка документы. Том, что это, это документ. Да. А есть еще уведомление об открытии. Есть такое понятие, что уведомляет комиссию об открытии избирательного счета. Да, они должны мы будут. И делать. вот этот уведомление. В нашу У нас есть шаблон, Мы будем им давать. Да, кандидатам да. да. Вот я поэтому и говорю, что нам нужно все продумать какую-то вот которую мы ага. лапки, лапки будем да. давать. Мы еще закон хорошо читать. Не, не вот, э, они должны читать. Вот, не, так, нет, так друзья, работа. закон да, вот лежит. Закон прошируем, положим. У каждого желающего будет возможность прийти и посмотреть читать. закон вживую, если он вот, Хорошо. Так, вот, Принимаем давайте. решение? Да. Какие да. будут дополнения? Я Подлагаю, предлагаю, предлагаю проголосовать за. Десятый вопрос повестки дня. Об установлении объема сведений. Кандидат. Если не ошибаюсь, я вам положил на стол, одной селете кандидат. Нет. Нет? Вот Оксани Анатольевич положил. Посмотрите, я вывел на.. Это свежее, я вам не рассылал. Сейчас я буду еще несколько может, а, Можно, вы... да. Нужно да, да, да, да, да, да, еще да, хотя бы в да. другую сторону. <свят> я выведу. Сейчас я знаю. Я и так могу прочитать. Я и так прочитаю. Я со всем уважением, Этот экземпляр мы разместим на стене. В этом нет ничего страшного. Перечень сведений определен постановлением Санкт-Петербургской комиссии 151, если я не ошибаюсь, 1. Расширить, дополнить. Мы не понимаем, можем, не можем, нужно, не нужно. Посмотрите, примите к себе. Все, все нормально. за данное решение. Прошу голосовать. А а, еще, еще кандидат, еще... Коллеги, предлагаю вернуться к вопросу номер 8. О создании рабочей группы Что? по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов. Какие будут предложения? Нет, ну раз нам нужен такой педантизм, все-таки Борис Борисович еще рекомендовал. Человек, который у меня есть я уже Коллеги, Мы еще все раз, а вот. Позначьте мне, пожалуйста, значит, вот их только сканировать, эти документы надо, и просматривать на соответствии законам Российской Федерации. Желательно mm -hmm. еще быть на территории, когда смотреть. они принесут. Нет, вообще. На территорию округа. Mm -hmm. Иметь какое-то понимание, mm -hmm. как, как они распространяются. Нет ли нарушений, все ли уведомленные материалы размещены или какие-то неуведомленные нами материалы уже находятся в ящиках. Да нет, ну Счастливые я жители не этого округа, сейчас мы сейчас спросим, это не я. Я, я, я готова в рабочей группе, но у меня интересная проблема в том, что я уеду в июле на какой-то вот срок, да, и я просто в это время, я, с, я не смогу этим заниматься. Давайте вас... возьмем он, на двоих, я объясню почему, потому да, что это не мне... Кто житель центрального района? Жить жить. Я, да, да, я живу прямо. района. Я житель центрального района. Борис, Борис. Вы просто, просто смотрите, у меня самое сложное, это если что-то нужно вводить в компьютер. Я вот, я могу... не Нет, вводить и сосканировать я могу, я не дурочка. А вот вводить письменно, вот для меня есть проблема. Никто вас не допустит к вводу Да. это ограниченное персональное, это только системщик. Это же корова. Со всеми вытекающими ароматами, да. И второй момент, который ну. меня интересует, это то, насколько регулярным. То есть я могу, например, в 8 утра приезжать, с 8 до 9 это делать, если у меня нет дежурства. Это, вот. это иррегулярно. Что? Это не регулярно. Нет, это как принесли. Давайте поступим с вами немножко по-соломоновски. Мы сделаем так, вот рабочую группу 4 человека, назначим двух. Двух. И девушек всех двух. Ну, хорошие, я да. то, я Хороший тоже. У меня да, еще, ну, еще дорогая его спина. недорогая его спина. даже не Мы сделаем группу по жалобам, а жалоба я буду. А жалоба будем называть туда. И все в группу жалоб. Здесь не может быть. Давайте мы тогда четыре человека, мы войдем вдвоем. И возможно кто из наших четырех отсутствующих уже ну, если придет Олег, то, конечно вот же, мы будем рады. Давайте оставим несколько позиций. Четыре человека состав, два рабочие руки. Я буду подхватив вы не сомневайтесь. Нет, я тоже буду подхватить. Я же видов, я же видов, я за видов, буду смотреть видите, это самое. Да, да. То есть я их фотографирую, а вот у нас Смольевская. А следующим коллегам поручим да, литейный... По да. литейный Владимир. Будем так с вами бой вытюжить. У меня тут все родственники, все. коллеги, предлагаю проголосовать за решение по содержанию. состав рабочей группы 4 человека, персонали 2. Андреева, Пушкина. Кто за данное решение? Подписался, он Коллеги, Быстро перейдем к вопросу разное. вопросу разное я вижу следующую проблематику. Нам нужно наполнять стенд. Чей? Да. Наш, Наш стенд. Наш. Да, да. Uh, стенд имеет ограниченную позицию, 8 позиций. Плюс вот здесь внутри у нас мы можем выделить еще 4-5 позиций. Итого, да ну, слушайте, ну, что, чем мы располагаем, то и уведомляем. Мы, мы не можем на какие-то сэкономленные, внебюджетные купить еще один стенд, потому что нужно будет объяснять где, что и как в это взять? Поэтому Стенд, стенд. Я предлагаю создать некую рабочую группу, либо какого-то отдельного человека, который будет насыщать информационно наши рабочие стенды. И когда приходит э, не возмущенный, а какой-нибудь, например, недопонимающий человек и спрашивает, а почему, а где, а как то это будет обращено, конечно же, ко мне, но больше степени к тому, кто хочет им заняться. А вот вопрос, а не случаем ну, вот да. этот стенд перевесить туда no, просто? No. Что, это, это, была, это была целая сложная история после того, как я развешивал формы протоколов увеличенные и... Ну no, просто вот, вот это как раз именно та информация, которую в первую очередь интересуется. Двери, это просто эту, Мы Давайте освободим целостность. Мы путь. освободим целый мы освободим целый стенд там. Ну, Он да, будет пустой. Предлагает секретарь вести. Я предлагаю Викторию Валерьевну ввести. Я тоже ну, хорошо, тогда мы все будем вместе обсуждать, что нам нужно повесить. Но только на заседании комиссии, а в рабочем моменте. Вы обсудили, насытили стенд. Считаете нужным сменить одно на второе, второе на пятое, мы согласовываемся вместе и вешаете. Да, я первым первую хочу все утвердить. Кто за данное решение прошу голосовать. Единогласно. Вот у нас, например, данные. Я формую, не потому что мне надо уехать сейчас. А почему не <сínt> <Да>. <сínt> Мы приняли решение поручить Андрееву и Виталию Валенье вести стенд территориальной избирательной комиссии, в котором будет находиться вся составляющая по информированию наших избирателей и кандидатов. Угу. И заинтересованных лиц. Кто еще хочет в повестку разное, включить какой-то вопрос и его. Моя мечта сбылась, да, я, да, борис, борис, я, я ради вас бороду отрастил, потому что вывесок не было. Мне пришлось выдирать, ломать и говорить. Вывески по имени. Предлагаю есть вопрос? Есть вопросы? Да. По заседанию нет. А мы да. график восстраивает? Да, график. Да, график. График, график, график Ну мы график утвердили. Сейчас есть вопрос по наполнению графика. Вопрос в одно. Когда надо будет следующее заседание? Заседание собираются по мере необходимости. Я не могу собрать заседание, пока Петербургская комиссия не примет нормативные акты, по которым я их утвержду для округа номер два. В любом случае, не вопрос знаю. второй. Опять же, по этому вопросу. У нас э, график на июль. Мы на июль график будем? На июль? Нет. Июль мы будем составлять в конце дня, либо в начале лета. Поэтому спрашиваю, когда будет следующее заседание? То либо либо 3, в конце 3, 2, месяца, я... либо 30-го, либо 1-го. Это либо 4, либо 5? Предлагаю, 31, пять. Спасибо. Первая. Подождите, первая да. это же суббота, но вс. Коллеги, у меня еще такой информационный вопрос. У нас, согласно регламенту, согласно нашему внутреннему распорядку и жизни, складывается ситуация, что у нас некоторые это члены комиссии систематически три раза последовательно не посещают заседания ТИК по каким-то своим внутренним причинам. А у нас есть, появляется возможность обращения в суд, либо обращение в партию. Да не надо. О потенциальные возможности. Просто значит, всем я говорю. Предлагаю. А, значит, как, э... У нас осицинская Наталья Юрьевна. Я предлагаю. Э, 40... И Долченкова один мне а... нужны руки, и вам нужны да. руки. Да. Руки нужны, которые и, будут да, работать. Нам все равно нужно будет, даже если в суд, нам нужно будет процедура. Нам нужно запросить от них информацию, по какой причине они отсутствовали, да? Чтобы мы могли понять это уважительно, почему что мы болеет или ребенок болеет, да? То есть все как бывает. Мы будем вставать на эту дорогу или не будем а, Нет, я, я, а я, я бы предложил взять от них объяснение, это дисциплинировало бы. Хорошо, хоть не паузу до 18 сентября. Нет, я предлагаю взять от них объяснение, почему они присутствуют. Ну, да. Ну. И, и, и это типа, как минимум дисциплинировать. Если они уже опять откажутся, почему-то надо письменно их будет уведомить, что потому что в случае чего нам нужно будет судить. Восемь человек чудовищно мало. Вы сами увидите, что. Группу... Если вы знали, как мы пробивали за акции, чтобы расширили численный состав то <свят> <свят> у меня в ТИКе было одиннадцать. Никто не хватало. Коллеги, всего, поэтому... Вопросы повестки дня исчерпаны. Предлагаю заседание считать закрытым. А кто за? Огромное всем спасибо за конструкцию. Мы вернемся к этому вопросу. Я думаю, что мы еще пару заседаний проведем. Вот, опять... Дина, вот я Но разговаривал начало. с Диной Олегом, она говорит, а я, у меня не будет до 1-го, 2 числа. Вот если мы сейчас назначаем заседание на 30-е, у нее опять